Всем привет! Сегодня 8 января. Прошло всего два дня с последней нашей тренировки. Сегодня день второй. Какие сегодня планы? Сегодня у нас планы изучить технику выполнения приседания. Самый важный э, элемент, то есть базовое упражнение является самым первым э, приседание со штангой. Угу. Будем сегодня изучать технику приседания. Ну как сложно? Вначале сложно, если потом приноровиться, технику правильно выполнять, это будет несложно. В принципе, самая главная техника, чтобы ничего не травмировать, ни спину не травмировать, ни колени, надо технику выполнять. В первую очередь сегодня как раз этим и займемся. Вот. Потом у нас будет жим платформы, там тоже надо все аккуратно по технике выполнять. Разгибание ног будем делать. То есть у нас вся работа идет на квадрицепс, на передней частной ноги, получается. Так, изучим упражнение. На плечи, то есть у нас будет также базовое упражнение, это у нас армейский жим со штангой мы будем uh -huh. работать стоя, можно потом сидя, в принципе, и махи гантелями в сторону. Тоже мы пока будем проходить технику выполнения упражнений, то есть нагрузки сильно давать я не буду. Сначала мы все это изучим, всю технику проверим, я все посмотрю, как ты это все выполняешь, и потихонечку будем наращивать темп. Хочешь привести себя в форму? Не переплачивай за бренд и упаковку. Широкий ассортимент весового спортивного питания в магазине «Протеин Казань» на Мавлютова 31А. Упражнение приседания. В первую очередь, смотри, ноги на ширине плеч, носки стороны. Почему носки в сторону? Чтобы э, прокачать именно внутреннюю часть платы. Получается внешняя и внутренняя часть платы. Угу. Работать как не нужно. В первую очередь, смотри, спина прямая, спина прямая. Попу отправляем назад, как будто якобы садимся на диван, он далеко, мы его должны попы задеть. <связать> Все, вот смотри, Все. Затем. Вот, встал. Еще Я... раз пилот немаем. Встаем до конца стоят. до конца. пошел от решат уже. Все. Шаг, медленно. Поку назад. Пошел. Раз, четко делай. Два. Не этот спину. Держи. Давай. И чувствуй квадры. Ногами поднимай себя. Три. Еще. Чувствуй ноги. Четыре. Еще. Пять. Подожди, подожди. Подними. Подними. Подними. Подними. Подними. Подними. Подними. Подними. Подними. Подними как раз, что-то они всегда себя не смешают до конца. Три, 2, 3, 4, держи. Ага, экономи, 5, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, Завай, <свят> звездочка. Желательно после трех подходов каких-то блок, когда уже провел ловил, затем ты за тоже стяжка. Надо сделать растяжку обязательно. Так, на локте стол. Теперь полностью лежит спокойно. Да, Одну ногу наверх. Давай, на ну, ходы. Да, хватает. Ё. Да, да, да. Ты, ты? А, не пойдет меня? Нет, нет, нормально. Я Вместе. Пошел. Раз. Два. Так. Давай-давай-давай. Молодец. Вот, смотри, все нормально, маларик. Чувствуй, как они На них на Прямо сейчас. Шанта наверх пошел. Раз, черт, два, три, четыре, четыре, пять, черт, шесть, черт, семь, восемь. Вот сюда прям поставить. Вот так, да? Чтобы ты чувствовал. пошел. Резко наверх, медленно вниз. Еще резко наверх. Давайте до конца поднимать. Вот так. Все, малыш. Все, хей, малыш. Давай. Ну и все, И немного пробивай. Да, Такое да, Сегодня идет третий день моих тренировок в этом спортзале и сегодня я окончательно для себя решил, что это самый хороший выбор, который я мог сделать. Здесь отличная атмосфера, приятные люди, все тебе всегда подскажут, как, что и где лежит, как это держать, куда это тягать и как тебе стать сильным. Всем советую сесть в дворовых спортзалов в «Спортхаус». <смехи> вот да, ну, это давай давай. давай, давай. Еще ну, вот... Ну, то есть на скопке, я все. все. давай. Давай, Все. Ну, вс ⁇ Ну, вс ⁇ Ну, вс ⁇ Ну, Вперед. Ну, вс ⁇ Ну, можно сделать таком? такой, такой, вот именно так же, Да, вопрос. Ладно. Теперь Девушка пойдет. Без спины. Гиперэкстензия. Через мерку они стоят. Нет, да, залез. -да -да. Ну что ты прилежал? Нет, Завтра. они были такие... Вот и закончился третий день. Состояние странное. Местами ребенок в глазах, мокрые подмышки, мокрая грудь. Все очень в новинку, никогда не испытывал такой усталости раньше. Просто в жизни никогда так не уставал, наверное. Работа у меня сидячая, как я уже говорил. Это просто максимум сложно, как оказалось. Приходится перебороть себя где-то, где-то покричать, где-то потужиться. А в целом это все приятно, приятная боль ощущение. Интересные, неописуемые, мне кажется, это затягивает, и поэтому вот люди, которые уже достигли определенных результатов, не останавливаются. Посмотрим, что будет дальше. Чтобы не пропускать ролики, добавляйтесь в друзья вконтакте, подписывайтесь на канал на YouTube, ставим палец вверх. Хочешь привести себя в форму? Не переплачивай за бренд и упаковку. Широкий ассортимент весового спортивного питания в магазине «Протеин Казань» на Мавлютово 31А.